А куда бы вы отправились, попав в Лос-Анджелес в первый раз в жизни? Конечно же, в Лазерленд. Именно сюда мы и поехали буквально сразу по прибытию в замечательный город Ангелов. <связь> Какие классные тут люди все э, дружелюбные, орут, все здорово. Ведь именно сюда, в общем-то, мы и летели, именно для этого все это затевалось. И сейчас, как, в общем-то, и еще в нескольких ближайших выпусках, я покажу вам многое про наш развлекательный центр в Америке. Если вы смотрите выпуски нашего канала, вы наверняка знаете, что одна из арен в Лос-Анджелесе наша оформлена в стиле супермаркета после зомби-апокалипсиса. Предысторию этого я уже рассказывал, и вот э, последствия, так скажем. Э, супермаркет съехал, достаточно большое количество оборудования было оставлено, и кто мы такие, чтобы не использовать эти богатства в оформлении арены Лазертага. Вот э, касса, например, полноценная касса. Она вот так вот стоит. А этот гигантский скелетон достался нам на распродаже после Хелвина. А он, конечно, не очень в стиле зомби, но уж очень он прикольный, большой. И у него есть уточки, которые здесь почему-то очень популярны. Мы, конечно же, не забыли о безопасности на нашей арене. Уголочки проклеены. А но, к сожалению, они проклеены еще не на всей арене. Э, все в процессе, обязательно безопасность превыше всего Я не устаю об этом напоминать Безопасность это самое важное, что должно быть на вашей лазерной арене Конечно же на входе на арену установлены э, металлоискатели Они же, не знаю, рамки безопасности, чтобы никто ничего не украл Ни для кого не секрет, что в Америке цены на труд выше, чем и в России, и во многих европейских странах, поэтому работа художников здесь стоит каких-то астрономических денег. Мы просчитывали варианты, если эту арену будут разрисовывать художники, и это получалось э, примерно столько же, сколько построить полноценный центр в России. То есть весь центр с учетом ремонта, оборудования, ковролины и прочего-прочего-прочего, настолько дорогие здесь ну, адекватные, хорошие художники. Мы пробовали разные варианты. Пробовали, э, скажем так, простых художников. Они разрисовывали у нас... Ну, полочки в нашем супермаркете а, а также использовали такой вот нехитрый прием Это печать на светящихся плакатах Ну, на светящихся обоях Такую же концепцию вы встречали у ребят в электростале и в Ногинске Но качество печати, которое нам удалось добиться здесь На мой взгляд, гораздо лучше То есть, если посмотреть, то картинка четкая и, в общем-то, очень похожа на работу художников. И вот эта часть арены, конечно же, очень впечатляющая. Как и, собственно, вот здесь это все обои. На полу наших арен, конечно же, светящийся ковролин. Здесь вы видите, что это плитка. Плитка с трещинами, с слизью, кровью зомби и... Ну, в общем, вот так вот оно выглядит. Арены получились очень яркими за счет того, что основной цвет у нас э, перегородок зеленый, плюс синий ковролин с яркими пятнами. Получилось очень-очень-очень ярко. Вот ящички достались нам от супермаркета. также, конечно же, наши любимые бочки. Бочки синие, которые также достались. То есть мы на это не тратили ни копейки Вообще надо сказать, что зомби тематика, как и тематика постапокалипсиса Это определенный лайфхак для всех, кто хочет построить лазерта арену Хлама много, хлам можно использовать Использовать как декорации, как элементы оформления Именно поэтому очень многие клубы на самом деле используют тему постапокалипсиса в качестве основной темы из своих лазертак арен ну и здесь в Лос-Анджелесе мы решили пойти тем же путем но еще и удалось нам сэкономить, поскольку даже добывать барахло нам не пришлось, оно все было уже в помещении но есть и декорации, на которые был потрачен бюджет хоть и весьма небольшой, мы все-таки люди экономные, подходим к строительству арен с позиции эффективной растраты денежных средств не всегда мы такими были, но, э, как говорится, время учит, время лечит. Так вот, на барахолке была куплена машина, машина не на ходу, она была разрезана пополам, и половина этой машины была вставлена на арену, как будто бы врезалась э, в стену супермаркета. Отдельно хочу отметить двери на арену. Как вы помните, все наши площадки, они в одной вселенной, в одной космической истории. А здесь тематика арен не подходит под э, нашу основную ветку, нашу основную историю, нашу основную вселенную. И поэтому мы путешествуем на арены в Лос-Анджелесе через порталы. Через вот такие вот временные пространственные порталы, которые отправляют нас э, ну в случае с этой ареной на... Э, мир, в котором произошел зомби-апокалипсис В случае с другой ареной В доисторическую цивилизацию Времен Древнего Рима Немножечко остановимся и расскажу о своих первых впечатлениях, потому что я, в общем-то, как и вы, этот центр увидел, можно сказать, впервые вживую. На фотографиях одно вживую, конечно, смотрится совсем по-другому. Огромное количество недоделок, здесь все понятно. То, что центр открылся, это на самом деле большое чудо, потому что год простоя из-за пандемии. А... Центр не успел достроиться, работы были прекращены, одна бригада ушла, следующая не пришла, в общем... Это действительно тяжелая ситуация, но слава богу, что она закончилась. Сейчас мы будем этот центр достраивать. Собственно, одна из задач, которая стоит для моего приезда, это определить ключевые факторы, что нужно доделать в первую очередь, что можно оставить на потом. Именно этим мы занимались сегодня, обсуждали самые ключевые моменты, обсуждали, чего не хватает на аренах. Собственно, вы по кадрам можете видеть, что арены тоже выглядят недостаточно не хорошо, как для наших центров, так и, в принципе, есть что доделывать. Они классные, очень яркие, очень интересная концепция, но есть такие белые зоны, куда можно доставлять декорации, добавлять интересности. Немножко стоит переделать сам лабиринт, чтобы игра была более интересная. Но что мне нравится, так это то, что в этом центре огромное количество экспериментов, это связано еще на этапе старта, мы обсуждали эти моменты, дело в том, что в Америке индустрия лазертагов совершенно на другом уровне, даже, не... даже близко мы в России не подошли к тому, как эта культура, как это развлечение развито здесь и... Приходится экспериментировать, придумывать что-то новое, чтобы выделиться среди конкурентов, которых, к слову сказать, стало сильно меньше. Об этом будет отдельная тема во всех наших выпусках. Один из экспериментов у меня за спиной – это один из четырех банкетных залов. Три банкетных зала более-менее классические, один вообще стандартный классический, второй в космическом стиле оформлен как космический корабль, третий неоновый банкетный зал просто топовый банкетный зал самый популярный среди всех, и вот такая Майами стайл комната – идеальное место для гавайских вечеринок, мне кажется, супер место для праздников, ну дней рождения девочек. Есть, мне кажется, здесь можно прямо устраивать такую вечеринку. Здесь добавим наверное, караоке, дискошар Ну, то есть, немножко ее тоже э, доработать, но само оформление мне вот очень нравится. Лично мой, это прям топ-1 банкетный зал. Я бы тут сидел и работал. Надо себе офис сделать в таком стиле, э, чтобы в GoLazerTag у нас всегда была э, такая легкая, расслабленная атмосфера солнечного Майамия. А как ваши впечатление первые о центре Лазерленд? Пишите в комментариях, на что сделать отдельный упор в роликах, что рассказать, что показать конкретно по центру. Может быть, интересуют какие-то определенные моменты. Я с удовольствием поделюсь с вами а, этой информацией и, в принципе, обсудим. Может быть, вы дадите нам отдельные советы, и мы сделаем наш центр еще лучше. Отдельно я расскажу вам про все аттракционы, которые стоят тут, стоят в центре. Расскажу, в каком состоянии у нас здесь бар, что будет с кухней в этом центре. Соответственно, мы более детально поговорим про арены. На самом деле маски, масочный режим в Америке достаточно гораздо строже. Гораздо строже соблюдается. При этом нет никаких штрафов, но видно, что люди соблюдают масочный режим. Надо сказать, что несмотря на то, что сегодня будний день, достаточно много людей было сегодня в центре, все играли. Мы даже немножечко поучаствовали в съемках, поснимали людей, пообщались с людьми. Возьмем, я думаю, несколько интервью игроков, послушаем их впечатления, как им вообще нравится наше оборудование, потому что, ну, здесь серьезная конкуренция, так что... Будет интересно. Наш центр здесь работает с 1 мая, в общем-то, чуть больше месяца. Много еще не доделано, не все аттракционы запущены, не все процессы отлажены. И это, наверное, основная цель моей поездки в Соединенные Штаты, так что будет много работы. Эту работу я буду показывать вам на канале. И, собственно, будем показывать наш центр дозированно. То есть не в одном выпуске мы покажем вам все, а частично. Например, когда мы будем работать над пакетными предложениями, мы покажем вам э, пати комнаты для проведения праздников, а также все, что связано с детскими праздниками. Когда мы будем дорабатывать наш лазертак, э, я покажу вам арены и расскажу про них подробнее. Так что не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные выпуски о нашем путешествии в Америке. Ну а мы продолжаем. Go! Lazy Talk!